В прошлой серии парни сделали все, чтобы помирить Влада и Юлю. Сюрприз состоялся, и у пары снова наладились отношения. Парни продолжают свою подготовку к сольному концерту, и прямо сейчас должны поехать на урок по вокалу. Ну а что произошло на самом деле, смотрите дальше. И, и, и, и звуки. Крики вокруг. Волнами в воздухе кружатся руки, и время замедлилось друг. Э? Забрала дух, в в общем мы сейчас очень активно готовимся к нашему концерту, много репетиций, и сейчас должно быть занятие по вокалу. Я не хочу на вокал, честно. Согласен. Может, давайте Лене напишем, в вокал пропустим, мол, у нас Русик внутри. Это была очень плохая идея. И что мы будем делать? Что-то... Давайте веселиться. кому? Ладно, напиши, пожалуйста. Лень. Мы так любим творчество, мы так любим вокал. Было, на самом деле, очень неприятно лгать нашим преподавательце по вокалу, но нас уже ну, мы не сможем сегодня прийти на вокал, так как у нас униплановая, очень серьезная репетиция с Русланом по хореографии. На вокал, если честно, вообще не хочется, не потому, что мы его не любим, а просто хочется отдохнуть. Уважаемая Елена что ж, работяги. Ой, пасыки, вот туда ответила. Эээ, oh. ouais. -э хорошо, мои дорогие, удачи вам репетиции, жду вас на следующий неделю. Ееееееее! Ееееееее, нам поверили. Теперь можно отдохнуть. Пасыки, давайте вылез. Ееееееее! Отлично! Напиши, пожалуйста, сейчас всем, кого мы там хотели пригласить. Кирилл, Дима и девчонки. Да. Все с нашей компанией. Окей, окей. Все, ребят, будут усить? Да, согласен. А то мы с вами... Давайте куралесить сегодня. Летс го! Ты, ты Привет, суп? бро! Привет! Мы тебя приглашаем, короче, сейчас это на тусовку. короче. Будем куролесить максимально жестко. Ты будешь? Пошли, да, да, да, мы сейчас напишем. Алло. А, алло! Алло! Приветствую! Рад тебя слышать! Мы закатываем тупо дикую вечеринку через часть два. Приходи к нам, мы тебе адрес кинем по Смс. А, надеюсь, ты будешь. Ты можешь, да? Давайте сейчас быстро соберемся да. и будем по дороге уже звонить. Да, да. да, ну, да типа да, сейчас да. пока доедем, все будет. Да, да, да, да, да. Мы назначили встречу всем нашим друзьям и поехали готовиться к вечеринке. Спасибо за урок вокал. Мы приехали в назначенное место встречи, все подготовили и ждали своих друзей. я очень рад был его видеть. Привет! Мы безумно скучали за тобой, вот прям реально. Как ты вообще сам? Два дня до поездки осталось, короче, эм, все жестко. Было видно, что он скучает по бенду, но, в принципе, он держится. Э, и мы по нему тоже очень сильно уже скучаем. А, вообще, как без нас? На нам очень тяжело. Да, мы до сих пор не будем участвовать. Я очень... Ну короче, мы сюда чтобы мы постоим, мы сюда пришли, мы стоим. Кто плывашь, чтобы танцевать и роботы веселый свят Да. Добрый, добрый. Я боль. Ребята, это клубничок. Короче, давайте кто нибудь танцуйте. А как да, мы хорошо да, ты Потом пришел Дима и мы начали вспоминать все движения из нашего танца. Пара, пара, пара, пара, стал, конечно же, веселее, когда к нам пришли женщины, особенно Олег. Stained. Это его ученица в прошлом, а, я знаю, в смысле, знаем, пожилой олимфа Когда все собрались, мы начали танцить, тусить, и потом играли в очень интересные игры. думаю, бутылка, которая сейчас у меня в руках, символизирует то, что мы будем играть сейчас в бутылочку, верно? Нет. Понимаешь? что каждый хочет поцелуев, каждый хочет страсти, да. Но сейчас более модно вызывать друг друга на базу, верно? Нет. На кого упадет бутылочка, тот вызовет друг друга на базу. Право первого крущения за совет. дали задание танцевать со страстью. были горячие танцы вместо горячих посуду на самом деле это... так а, значит я кручу верчу обмануть хочу чтобы вы понимали бутылочка показала на дальню В этот момент Даня наверняка думал, чтобы это была не страсть и не любовь. Даня показывала эмоцию психбольного. крутил бутылочку и что в принципе очень очевидно, так как э, его девушки не было тогда с нами и они только только помирились. Пока мы танцевали, к нам приехала доставка пиццы. закончили игру? Да. А на Это как надо любить пиццу, чтобы так раз на танцевать с ней ради одного кусочка. Потом мы решили поиграть в одну нашу любимую игру, правда ли действие? Олег, правда ли действие? Действие! Я придумал, я придумал, обнять тапель. Эй, Кирилл, ну не такие сложные задания, пожалуйста. Очень романтично, давай, Олег. Впереду, не Влад. Влад, правда действие. Влад тоже выбрал действие. Давайте пусть Влад прижмется к чьим то коленям, но вот так упавшему на земле и прижмется к чему-то коленям, типа. Было круто, весело, мы танцевали разные танцы, веселили, спилили, было very very very круто, были даже медляки. Танцуй с другой медля. Привет. А где парни? Эээ, я пришел просто к ним сегодня на занятие. Или я ошибся, или нет сегодня занятия? Подожди, они мне написали, что они сейчас у тебя на занятии. Ага. Отменили вокал. У меня Но нас сегодня не, нет. не будет. Добрый день вечера Алена У нас сегодня не будет. Мы на хореографии. Ага, это значит у меня на хореографии, О, да? Я, я, я подозреваю, что да, ага, молодцы, я так думаю, думала во всяком, думала, во всяком mm -hmm. случае а, Я понял, хорошо, интересные новости, что они где-то на каких-то занятиях, наверное, очень сильно и хорошо развиваются Окей, а сейчас наберу и узнаем, как у них Если дело. они где-то рядом, пусть зайдут сюда да. Ну зададим это длинность. вопрос 90 вопросов о каких-то незаметиях. <смех> Дамы и господа! <смех> и тут наше веселье оборвал звонок. <пиш> Все, ребят, это... Чё? А а зв... а зон... Тихо! Звонок... звонок Русика, это... Тихо, тихо, быстрее. Это знаменуется концом. Бери трубку! Тихо! тихо. При... Привет, Ростов. Привет. привет. А... А, хорошо, сейчас вот вышли с вокала, что, что, что, случилось? что случилось? Что случилось? Чего звонишь? У меня ничего, хочу узнать, как э, вокал? А, да все хорошо, там, а, попели, ну как обычно, в принципе, а, продуктивно хорошо, да. Я понял, а, чем а, Пели хорошо, ну что мы обычно делаем на вокале? нет, Хера это где вы сейчас находитесь. ну, Русик. А, как тебе так сказать, я пытаюсь медленно... А, что ты, а такой это, Влад. окей, Влад боится сказать. А, Русик, как тебе так намекнуть? Давай давай в студии все обсудим как-то на следующей Может, репетиции. Я Полная жесть. Я не представляю, что нас ждет от Руслана. Друзья, нам попка. Большая, жирная попка. Давайте вас люблю! Перед смертью не надышишься, но давайте попробуем надышаться включите музыку, что ли, Что делать-то? Вообще-то плохо. Не хочу об этом говорить. Я не то, что говорить, я думать, даже об этом не посудить. Потому что вы же знаете, что Руслана Это демон нам плохо Здорово Друзья, объясните, пожалуйста, почему вы врете мне, почему вы врете педагогу по вокалу. Мы тратим время свое на ваше развитие, для того, чтобы вы вызванивали и говорили преподавателю по вокалу одно, а мне другое. Разговор будет короткий и неинтересный. Но я хочу вам дать задание, с которым вы должны будете справиться. Задание поехать на Юну. А музыкальная премия такая есть а... <смех> а, <просто наберу>. <смех> а, <смех> Я бы так не улыбался, как вы улыбаетесь, потому что задание будет непростое. А, вы думаете, что все очень легко дается и все очень, о всем очень легко договариваться. поэтому вы поедете на премию юна и сами договоритесь за эфир на радио, на котором должны будут взять песню танцы до упаду в эфир. А, это ваше задание. Без этого вып выполненного задания а, не возвращаться и больше не подходить ни ко мне, ни к педагогу по вокалу. Договорились? Договорились. До свидания. Бля. Бля. Пацаны, надо будет. Бля. Ну, ну, там, принципе, у нас другого выбора Я нет. Я думаю, -то, что -то, там будут ну, типа, какие-то ни одни представители ни одного радио поэтому я надеюсь что у нас что будет все-таки у нас в принципе должно быть много знакомых нас наверное знаю. надеюсь yeah. кому ничего там будет слишком много. А вот а у них и спросим зайдет ли песня Молодь. Молодь. Молодь. Помоги. Помоги, пожалуйста твоя же песня Что-то нужно будет делать. Да, нужно это? собраться да. просто и все это сделать. Это ты, на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать. Эй, йоу, все, кто с нами замесил, ты и сайт, бэр, ты строил кашу, ровно вместе.